Друзья, всем привет, на связи Максим Петров, я приветствую вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем мышление инвесторов и говорим о создании инвестиционных портфелей. Сегодня в видео хотелось бы поговорить о том, какие сектора российской экономики будут бенефициарами 2022 года и почему. Обязательно досмотрите данное видео до конца, я думаю, что после просмотра данного видео у вас будет понимание, какие сектора российской экономики, мировой экономики будут фаворитами 2022 года и почему. Итак, давайте перейдем, какие сектора в принципе в мире могут являться бенефициарами 2022 года и почему. И не только сектора, а вот это вот коренная смена парадигмы, которую мы наблюдаем. В январе 2022 года мы провели отдельную конференцию, на которой на протяжении 4 часов мы изучили мнение 12 крупнейших инвестиционных домов, и российских, и мировых, по поводу того, какие у них ожидания на 2022 год. И вот в чем заключаются основные ожидания. Основные ожидания заключаются в том, что мы будем наблюдать в 2022 году по-прежнему рост экономики, но этот рост экономики он будет замедляться, то есть он будет ниже, чем в 2021 году, опять-таки, сказывается эффект базы. С другой стороны, есть еще сдерживающие факторы, которые не позволяют экономике развернуться на всю катушку. Это и разрыв цепочек поставок, и высокая инфляция, и высокие цены на сырьевые товары, которые ограничивают экономический рост. Но вот мне понравилось в Credit Suisse, которые сделали некий такой акцент на то, что мировой ВВП просто элементарно может расти из-за того, что высокая инфляция. Темпы роста инфляции, они снизятся, но при этом темпы инфляции будут по-прежнему выше до пандемийных значений. То есть инфляция все равно будет разгоняться. И доходы компаний во всем мире, они будут расти как за счет того, что будет рост реального производства товаров и услуг. И услуг в первую очередь, потому что если промышленное производство еще более или менее восстановилось, то сектор услуг, особенно сектор услуг развлечений, это и рестораны, это путешествия то здесь еще восстановление не произошло. И, соответственно, уход пандемических рисков, открытие границ может привести к тому, что сфера услуг, которая, допустим, в Соединенных Штатах Америки составляет 80% ВВП, она будет продолжать вот этот вот импульс, восстановления, восстановительный импульс, он непосредственно будет продолжаться. Соответственно, на этом фоне... Темпы роста экономики будут высокими, но не такими высокими, как в 2021 году, но и значительно выше, чем экономика росла до пандемии. Второй момент связан с тем, что инфляция, наоборот, начнет замедляться, но при этом она не замедлится до тех значений, которые были до пандемии. Соответственно, есть факторы временные которые влияют на инфляцию высокие цены на энергоресурсы разрыв цепочек поставок есть факторы которые носят постоянный характер в первую очередь связаны с тем что растет заработная плата в ответ на инфляцию индексируется растет арендная плата и на этом фоне соответственно происходит как бы качественный рост инфляции поэтому инфляция по итогам 2022 года мировая инфляция ожидается на уровне 4 в зависимости от экономии где-то больше где-то непосредственно в этой связи многие инвестиционные дома заявляют о том, что инвестиции в инструменты с фиксированным доходом, вообще облигации с фиксированным доходом как инструмент сохранения денег вообще не интересны, потому что текущая доходность облигаций, мы говорим сейчас в первую очередь про развитые страны американских, европейских, доходность облигаций не покроет инфляцию которая может быть в 2022 году, и поэтому инструменты фикс не неинтересны. Из инструментов с фиксированным доходом, что, на что только имеет смысл обращать внимание? На краткосрочные облигации с короткой дурацией и на европейские облигации, привязанные в своей доходности к инфляции потому что в Америке инфляция пика достигнет в первом квартале 2022 года и потом начнет замедляться, и поэтому типсы облигаций здесь неинтересны. Лучше вообще воздержаться, если мы говорим про классы активов, акции облигации, то облигации вообще многие инвестиционные дома не рекомендуют включать в инвестиционный портфель, потому что доходность по облигациям не покроет инфляцию. То есть реальная доходность будет отрицательной. Единственное, на что имеет смысл обращать внимание, это на Облигации европейских стран, доходность которых привязана к инфляции. Потому что пик по инфляции в Европе будет чуть-чуть попозже, нежели чем в Америке. Некий такой лайфхак да, для людей, которые инвестируют в российские облигации. Хороший момент в первом квартале 2022 года будет заключаться в том, что вы можете продавать российские облигации флуаторам потому что они достигнут пиковых значений в своих ценах, потому что мы пройдем пик по инфляции в первом квартале 2022 года, и покупать облигации среднесрочной с фиксированным доходом, да? то есть соответственно на этом можно непосредственно заработать. То есть что получается, первый квартал 2022 года растет инфляция, центробанк на это реагирует, повышает процентную ставку, соответственно ты тут же повышаешь проценты по кредитам новым, которые выдаешь. И одновременно начинаешь рассылать клиентам предложение. То есть разместите там 100 миллионов рублей на 3 года, да, мы вам предложим ставку 8%. То есть чувак, который год назад имел ставку по депозитам 3-4%, он понимает, что ему банк предлагает на 3 года зафиксировать доходность в рублях на уровне 8%. И он находится в ожидании, что инфляция-то и дальше будет расти. Он свои деньги размещает под 8%, то есть под уровень инфляции. А инфляция к концу года падает до 6%, а в 2023 году вообще до 4%. Центробанк снижает процентную ставку до 5%. А банки, которые привлекли деньги от, вот под 8%, они покупают облигации федерального займа с доходностью 12%. То есть им вообще ничего делать не надо. Они рисков, понимаешь, не несут. То есть они... Эти привлеченные деньги им даже не нужно скоринг проводить, им не нужно их новым людям выдавать. Они идут на рынок, на рынке покупают ОФЗ с доходностью 12%, Напомню, текущая ставка ЦБ 8%. Они могут эти ОФЗ принести обратно ЦБ под залог этих облигаций под 8%, получить еще денег и снова вложить под 12%, сделать небольшую пирамидку. И, соответственно, нарастет процентная маржа от этого. То есть ты можешь сделать пирамиду репо по облигациям, и то есть у тебя будет доходность к погашению трехлетняя где-то на уровне 15-20% просто на ровном месте. И когда ЦБ начнет еще снижать процентную ставку, у тебя начнут падать в доходности облигации, то есть расти в цене. И ты еще получаешь плюс 5-10% в своей и так уже имеющейся доходности 15-20. То есть у тебя получается эффективная доходность 20-25%. А клиенту ты должен отдать 8%. 25-8, получается 18% на ровном месте ты имеешь. А почему у нас 25% получилось, если у нас 15-5% мы накинули? Почему 25%? Нет, 15-20 мы получили, если ты пирамидишься. То есть у тебя доходность облигации 12%. Ну, то есть смотри, у тебя есть актив, который несет доходность 12%. Ты берешь этот актив, закладываешь... Центральный банк, ну то есть под обеспечение данного актива у тебя есть миллион рублей, можно просто посчитать, ты привлек у физического лица депозит миллион рублей. Сказал ему, слушай, приходи ко мне через три года, я тебе верну миллион рублей, плюс каждый год буду платить 8%. Сбербанк даже не даст 8, даст 75 в лучшем случае. При этом ты берешь этот миллион, который привлек у физического лица, идешь на рынок, покупаешь у ФЗ с доходностью 12%. Ну ладно, не 12, пусть 10%, покупаешь. То есть у тебя миллион, начинает нести 10%. Ты приходишь в ЦБ и говоришь, у меня вот есть облигации на миллион, дай мне под залог этих облигаций еще денег. Он тебе говорит, я тебе могу дать 800 тысяч под 8% годовых. Ты берешь 800 тысяч, снова покупаешь облигации с доходностью 10-11%. Теперь у тебя уже получается активов куплено, то есть у тебя ты реально привлек миллион, а у тебя активов миллион 800. 000. То есть куплено на 800 тысяч облигаций. Ты снова приносишь в ЦБ и говоришь, ЦБ, у меня есть 800 тысяч. Ну, то есть облигации на 800 тысяч. Дай мне еще кредит. Он тебе говорит, там, с дисконтом 0,8, это получается сколько? 640 тысяч, там. То есть под залог облигаций на 800 тысяч, а тебе еще 640 тысяч, там. Он опять берет эти 640 тысяч, покупает облигации по 10%, а 8% он платит ЦБ. И вот он, имея всего лишь 1 миллион, он купил реально активов там на 2 миллиона с доходностью 11%, 10-11%. Что при этом происходит? Инфляция снижается, Центральный банк понижает процентную ставку. И эти облигации на 2 миллиона, да, они вырастают в цене на 5%. Ну, потому что доходность тоже упала. И ты получаешь 5% с 2 миллионов. Хотя у клиента ты взял всего лишь миллион. Тебе с миллиона нужно 8% заплатить. Раз, прибыль за счет роста цены облигации. Второе, ты перекредитовываешься в центральном банке, когда он уже снизил процентную ставку, уже не под 8%, а под 6%. Потом под 5%, потом под 4%. То есть получается у тебя тело актива, то есть тело облигаций само растет. И когда ты перекредитовываешься каждый месяц, у тебя получается из-за того, что облигации растут в цене, размер обеспечения увеличивается, количество денег, которые ты можешь брать в кредит увеличивается, а размер процентной ставки, которую ты платишь за обслуживание этого кредита уменьшается. И поэтому у тебя операционный капитал получается реально, вот с учетом плеча вот этого, который в ЦБ будет брать по репо банк, будет не миллион, а будет в районе двух миллионов, двух с половиной миллионов. И он еще будет со временем увеличиваться в течение трех лет. Потому что в течение трех лет ну, инфляция, она реально снизится, потому что наши располагаемые доходы не растут, экономика особо не растет. И поэтому получается в этой ситуации, что банки получают? Им вообще не нужно заниматься кредитованием. То есть они просто сейчас людей напугают. Мало того, если люди будут размещать, ну то есть скажут, нет, я не хочу на 3 года размещать под 8%, я на год размещу. Банку это вообще не парит. Ему еще лучше, потому что через год, когда у него закончится депозит с доходностью 8%, он скажет, дружище, ну извини, ставка ЦБ 6, теперь депозит будет под 6%. А свой операционный капитал, которым он крутил в рамках сделок репо по облигациям, он, соответственно, будет увеличиваться, он свою прибыль банк уже возьмет. И поэтому получается, что 2022 год – это просто будет там, золотой дождь для банков. Потому что у тебя рисков нет, тебе не нужно скоринг проводить, тебе не нужно проводить оценку кредитного риска, тебе не нужно оценивать бизнес-проект, да, который пытается привлечь деньги под финансирование. Ты просто привлекаешь депозит от физиков, покупаешь облигации федерального займа и не парясь, имеешь свою, свою процентную маржу, ну, там, спокойно 10%, на ровном месте вот так. Вот и все. И поэтому это как бы некие такие очевидные вещи. То есть это, ну не знаю, я на своем уровне понимаю. Вот расскажи там любому человеку с улицы, он даже не поймет, про что речь идет. Но если ты немного разбираешься в финансах, ты понимаешь, что ну, в текущий момент инфляция, ну, наверное, две трети той инфляции, которую мы сейчас в мире имеем, это факторы некие временные. Они постепенно будут уходить. Инфляция будет затухать, процентные ставки будут снижаться. И, соответственно, на этом фоне, то есть, финансовые корпорации... Это, я вот рассказал на примере России. Просто в России мы оперируем более высокой нормой доходности, рублевой. Но на самом деле такая ситуация, она же повсеместна будет. Почему сейчас многие банки являются фаворе? То есть, почему сейчас заявляют о том, что финансовый сектор может находиться в плюсе? Именно по вот этой вот ситуации. Потому что они имеют первичный доступ к ликвидности. Центральных банков. Стоит для них это не очень дешево. А люди, как бы напуганные инфляцией, ну реально, ты им сделаешь сейчас ставку в 2 три раза больше, они побегут облигации. Поэтому финансовый сектор, он обязательно должен присутствовать в 2022 году в инвестиционных портфелях. Процентов, может быть, там, ну, большие доли веса, там, в районе 12%, процентов, наверное, портфеля, должны занимать, должен занимать непосредственно финансовый сектор. У тебя, получается, уходят риски, связанные с кредитованием. Где происходит оценка рисков, выдачи кредитов. Ты можешь покупать надежные облигации, ты можешь их покупать с плечом, ты можешь их покупать с положительной доходностью элементарно. Вот и все. Поэтому, как раз таки, ну, я надеюсь, там про финансовый сектор объяснил. Да, что что, что ну, более простым языком пирамида Репо. Кстати, ну, я думаю, у нас в клубе в клубе инвесторов мы будем делать подобные операции, потому что таким образом можно на облигациях сделать там, 15, зафиксировать для себя доходность в районе 15-20% в инструментах с фиксированным доходом. То есть в акциях риски присутствуют, хотя там вот для параноиков, которые боятся там, геополитических рисков, купите доллары, да, там, наличные пусть они лежат, если вдруг SWIFT заблокирует. А так получается на облигациях можно сделать 15-20%, но и опять же дивиденды от нефтегазового сектора могут составлять в районе 14-15%. Но еще раз, до 100 рублей на самом деле в следующие два года могут быть увеличены дивиденды у Газпрома. При текущей цене там в районе 330. То есть у тебя вложения там в Газпром могут за 2-3 года окупиться просто дивидендами. Просто дивиденды. Что касается акций, и когда мы говорим про то, какие сектора будут выигрывать, рост процентных ставок и ожидание роста процентных ставок скажется положительно на финансовых компаниях, То есть и в мире, и в России в частности. В России в частности еще дополнительным преимуществом того, что банковский сектор можно рассматривать как объект для инвестиций, заключается в том, что у нас, опять-таки, как мы вот в этом видео говорили, центральный банк максимум по процентной ставке установит в первом квартале 2021 года, а у банков российских сейчас очень много ликвидности. И, соответственно, они на этой ликвидности могут сыграть, они могут быть теми же самыми кэрри-трейдерами, они прекрасно понимают очевидность того, что инфляция достигнет пика в 2021 году, процентная ставка ЦБ достигнет пика в первом квартале 2022 года, после этого она будет снижаться, потому что в России будет снижаться инфляция. И поэтому мы можем видеть сейчас, и я думаю, что эта тенденция в первом квартале 2022 года продолжится, что банки, российские банки, начнут возвращаться к практике, от которой они отказались в 2014 году. Возвращаться к практике, связанной с тем, что вам будут предлагать привлекательную процентную ставку по долгосрочным депозитам. То есть мы в ближайшее время увидим, что у нас опять депозиты начнут появляться двухлетние, трехлетние, пятилетние, и ставки по этим депозитам будут привлекательны по сравнению со ставками года назад. Это, эти ставки могут находиться на уровне 7, может быть, даже 8%. Потому что... Банки начнут пылесосить рублевую ликвидность как раз-таки для того, чтобы непосредственно на этом сыграть. Вот именно на ситуации, связанной с тем, что будут пик по инфляции, пик по процентным ставкам от ЦБ, и в дальнейшем центральный банк начнет снижать процентную ставку. И поэтому от основного бизнеса банки, может быть, заработают не так много, я говорю про кредитование сейчас в первую очередь, они будут активно оперировать на рынке долго, и от этого у них будет увеличиться значительная прибыль. Во-вторых, рост процентной ставки, в принципе, увеличивает процентную маржу банков. Соответственно, мы увидим, что ставки по кредитам будут расти более агрессивно, чем ставки по депозитам. И тоже одна вот, разница вот этой вот процентной маржи, финансовый сектор непосредственно будет зарабатывать. Второй сектор российской экономики, который интересен, это нефтегазовые компании. То есть причиной тому является в настоящий момент последний квартал, особенно ноябрь-декабрь 2021 года, начало 2022 года. Очень высокая геополитическая напряженность, обвинение в том, что Россия может напасть на Украину. И мы видим беспрецедентные меры, да? то есть мы видим ситуацию, при которой у нас и цена на нефть выше 80 долларов за баррель и курс доллара находится на уровне 75. бочка нефти в рублях превысило значение 6400 рублей. Это колоссальные цифры, то есть исторически это пик никогда баррель нефти в рублях столько не стоил. Соответственно, к чему это приводит? К тому, что по-прежнему и по итогам 2021 года, и по итогам 2022 года российские нефтегазовые компании будут зарабатывать сверхвысокую норму доходности. В рублях, в первую очередь. И это приведет, с одной стороны, к значительному пополнению бюджета, с другой стороны, акционеры нефтегазовых компаний будут получать очень высокую норму прибыли. И вот совокупность этих факторов говорит о том, что Нефтегазовый сектор имеет право на то, чтобы быть включенным в инвестиционный портфель а, с тем, чтобы обеспечить очень приемлемую норму доходности. Двузначные цифры доходности, во-первых, по итогам 2021 года, во-вторых, даже по итогам 2022 года, то есть еще в 2023 году могут быть заплачены двузначные Цифры дивидендной доходности. На фоне снижающейся инфляции, то есть инфляция в принципе в мире будет снижаться. То есть если инфляция в мире снизится до 4%, а вы от российских компаний можете получить двузначную цифру доходности, вы фактически можете обыграть инфляцию в 3-4 раза. И поэтому этот сектор действительно будет в фаворе у инвесторов, самое главное, иметь доступ к данному сектору. Третий сектор, который будет выигрывать, это металлургический сектор и сектор производителей удобрений. Наверное, в меньшем приоритете по сравнению с первыми двумя названными, потому что здесь у нас идет такая немножко непонятная ситуация, связанная с налогами на металлургический сектор. Какие компании наиболее интересны? Производители цветных металлов. В первую очередь тот же самый Русал, производитель алюминия, здесь опять инфляционная составляющая. То есть почему это работает? Потому что когда мы экспортируем алюминий, мы экспортируем не только алюминий, чурки, да, которые произведены, мы еще экспортируем электроэнергию. Таким образом, то есть в выплавленной чурке алюминия, соответственно, там находится и алюминий, сам материал. И второе, соответственно, затраты на производство это алюминия, это электроэнергия, да, тот же самый электролиз, который, в принципе, экспортируется. И в условиях растущей мировой инфляции, соответственно, цены на это растут. То же самое касается производителей удобрений. Когда удобрение производится, то оно производится с использованием газа. Газ в мире стоит очень дорого. Растет в мире себестоимость производства удобрений. И поэтому получается, что российские производители очень серьезно конкурируют, потому что внутренние цены на газ, они ниже, чем цены на мировой Рынке И поэтому получается некий такой экспорт энергоресурсов, когда вы продаете тонну удобрения, вы продаете не только тонну удобрения, вы продаете еще и затраты на производство этой тонны удобрения, когда вы сжигаете газ при производстве. Поэтому это тоже имеет смысл на включение в инвестиционный портфель. Вообще, следующее... Десятилетие, как говорит тот же самый Credit Suisse в своей аналитике, станет началом новой эпохи. Станет началом эпохи, связанной с тем, что вопросы того же самого индексного инвестирования, когда просто купи и держи широкий индекс, и заработаешь лучше, чем заработают активные управляющие, они постепенно уходят на второй план. Почему это происходит? Потому что когда последние 10-15 лет в мире, это были годы, это было десятилетие акций роста. То есть компании, которые только развиваются, компании, которые используют левередж, компании, которые занимают новые рынки, создают новую продукцию. То есть это получается эпоха, связанная с тем, что деньги стоят дешево, и они не просто дешево стоят, а их еще печатают и непосредственно дают, то в этом случае у вас риски не очень высокие, потому что вы не можете получить приемлемую доходность на рынке долга, на рынке облигаций, вы не можете получить приемлемую доходность, допустим, на рынке акций стоимости, вы вкладываете в рост, вы вкладываете в то, что компания активно развивается, и в будущем у нее будет прибыль, которая будет выплачена акционерам. Но сейчас мы переходим в эпоху, когда происходит смена парадигмы, и мы действительно можем в следующие 10 лет жить в эпоху постоянно дорожающих денег. И здесь ключевым моментом являются акции стоимости. То есть те же самые результаты Berkshire Headway за последние 10 лет, они проигрывают индексу непосредственно. Если бы не Apple в портфеле Berkshire, значительная доля, то, возможно, там ситуация была бы очень и очень плачевная. И я думаю, что следующее десятилетие, это как раз-таки смена вот этой вот парадигмы. И даже на 2022 год многие инвестиционные дома говорят о том, что это год компании стоимости. Российский рынок – это рынок акций стоимости. Мы тоже неоднократно об этом говорили. Еще там год-полтора назад на это указывали. Еще говорили, что 2021 год он пройдет под эгидой перераспределения капитала из акций роста в акции стоимости. И в 2022 году это будет продолжаться. Отвечая на вопрос про 2022 год, про то, что будет в России, нужно сказать, что Россия сама по себе, российский рынок ценных бумаг, сам по себе российский рынок ценных бумаг, как рынок ценных бумаг стоимостных компаний, он интереснее. По секторам мы, соответственно, разобрали ситуацию. Плюс я могу предложить, порекомендовать. У нас, опять-таки, в январе 2022 года была четырехчасовая конференция, на которой мы говорили о стратегии на 2022 год. После этого у нас был вебинар двухчасовой с обратной связью от участников. Соответственно, вы можете получить доступ по ссылке, внизу под данным видео с тем, чтобы посмотреть, как Max Capital, как мы и наша команда смотрим на 2022 год, какие активы, классы активов будут себя каким образом вести в 2022 году, почему и какие отдельные истории имеют смысл включать в свои собственные инвестиционные портфели. У меня на этом все. Если понравилось видео, то ставьте лайк, делитесь со своими друзьями, оставляйте обязательно комментарии. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. На связи был Максим Петров. Пока-пока.